Привет, друзья! Тема создания дизайнов в технике Трапунта оказалась достаточно популярной и востребованной. После выпуска роликов по созданию выкройки в программе «Бернина ЕС» пришел запрос на подобный урок в программе «Имбирт». Удовлетворяю ваши запросы. Как всегда, описание занимает в 2-3 раза больше времени, чем создание. После нескольких повторений вы будете создавать подобные выкройки на «Ура!». Выкройку я использую ту же, вы же можете попробовать с другой выкройкой, а если что-то не выйдет, задавайте вопросы. Поскольку выкройка простая, всегда можно посмотреть ее размеры и мы не будем загружать ее в программу. Откройте программу и задайте размер рабочего поля равный 210 на 320. На панели инструментов выберите инструмент «Заполненный объект». Переместите курсор мыши на рабочее поле и кликните левой клавишей мыши. Перейдите в меню «Форма» — «Прямоугольник». Переместите курсор мыши на рабочее поле и создайте произвольный объект. Не снимая выделения с объекта, кликните в нижней части экрана по слову масштабирования. В открывшемся окне перейдите во вкладку «Масштабирование». Снимите галочку «Держать формат». Кликните по стрелке слева от значения размера объекта и в открывшемся меню введите значение 200 и затем, соответственно, 35. Не снимая выделение с объекта, нажмите комбинацию клавиш Ctrl D. Переместите созданный объект. Снова нажмите клавишу Ctrl D. Измените размер объекта по ширине известным вам способом, установив значение 70. Не снимая выделение с объекта, снова нажмите Ctrl D. Измените размер нового объекта на 120 на 310. В окне список объектов кликните по первому объекту, прижмите клавишу Ctrl и, не отпуская ее, кликните по последнему. Кликните левой клавишей мыши по нижней панели. Ну, не обязательно по масштабированию, просто неудобно было привязаться. В открывшемся окне выберите вкладку Выравнивание объектов и выровните объекты по верхнему краю и по центру. Зайдите в меню «Преобразовать», «Форматирование», «Объединение». Точно так же поступите с остальными объектами. Только к нижнему объекту примените выравнивание по нижнему краю и по центру, а к среднему объекту примените выравнивание по центру по вертикали и по центру по горизонтали. Вот, собственно, и все. Выкройка готово. Задайте значение заливки мотив. Удалите ненужные артефаки. И удачной вам работы. Вышиваете косметичку.